Приветствую, Максим, я тут гуляю по ЖЖ, уцепился за постинг, который там упоминал о СМД в определенном роде, мы сейчас поговорим о каком. Короткий обмен мнениями показал, что автор, с прошлым ВМД, и не просто с прошлым ВМД, а автор нет, там нескольких статей на маскулисте, но которые по там, ряду причин. Я думаю, мы очень сейчас поменем какие-то причины были, которые мускулист решил оставить, как пройденный этап. Да, Сергей, добрый вечер. Все верно. Я на маскулисте, был где-то, наверное, ой, сейчас мне сложно сказать, наверное, года-полтора. Вот, Вначале больше читал, потом делал переводы в видео. У меня там статей, по-моему. По-моему, всего лишь одна, но зато я делал переводы видео западного Миктау и комментировал довольно активно. Если я правильно понял вот из, из этой короткой заметки, то... Ну, я посмотрел на самом деле, там две, две статьи, там, она одна как бы статья к видео, вторая просто статья. То есть я понял общее направление и понял, скорее всего, почему возникло ощущение, что пути с мускулистом разошлись. Мне это понятно. Кстати говоря, публикации не такие да. уж старые, там, это осень семнадцатого года, так что чуть больше года всего. Да, должно быть так. Как я понял, я уж не знаю, чем это вызвано. Тем, что травма была недостаточно сильной, или тем, что попались, не знаю, там, друзья-психологи или еще каким-то образом. Но, в общем, видимо, в вашем случае, если травма и была, то она как-то очень быстро... Цикл Кюблер-Роз как-то был очень быстро пройден, и, в общем, нужда в сайте подобном мускулисту просто отпала. Ну да, я даже не знаю, можно ли говорить о травме. Это, скорее всего, ну, как-то непонимание, наверное, что ли, да, какой-то диссонанс, может быть, который в жизни присутствовал. Присутствовал-присутствовал, потом стал активным в какой-то острой фазе, а позже я ее пережил, и поэтому, как бы... Ну, в, в, может быть, и не совсем изжил, да, но из острой фазы она ушла куда-то в хронику, и с ней довольно спокойно живу. Но для маскулиста я, наверное, не... Мне кажется, что я просто по характеру не сошелся с сайтом, да, потому что те люди, которые там составляют актив, мейнстрим, они просто мне не близкие не близки взгляды, не, близ... не близки их характеры, скорее всего. Те люди, с которыми я с удовольствием, с удовольствием общался на «Москву листе, они тоже стали потихонечку сокращать свое присутствие там. Вот потом мы все перезнакомились в реале, ну, со мной, ну, как в реале в онлайне, но уже более лично, поэтому нужда, в общем-то, в сайте отпала, я не говорю, что он там стал мне мешать или вредить, нет, просто, наверное, отпала нужда. Я, в общем-то, в каком-то из видео, там, наверное, уже даже не в одном видео, я, в принципе, излагал свое воззрение на то, что, да, как бы сайт по-хорошему, он бы требует некого перерождения, именно с учетом кюблер Рос и так далее, вот, но в то же время несмотря на то что мне самому как бы тоже да как бы у меня ну просто потому что фаза гнева у меня ну надеюсь что пройдено давно уже пройдена, и поэтому как бы основная часть таких как бы горячих материалов да и даже горячей терминологии она мне не близка. Но как бы, заслугу и местоположение этого сайта я все равно, ну, то есть трудно переоценить, потому что ну, других способов канализации, тем более, что канализации достаточно цивилизованные, в общем, да, то есть с тех пор, как там появился кодекс довольно жесткий, то есть теперь, чтобы опубликовать статью, там галочек, наверное, 15 надо отметить, чего я проверил, должен проверить в своей статье, чтобы она туда ушла. И, в общем, требования к материалам довольно жесткие. Я уж не, не знаю в деталях, что там происходит на форуме, я не так плотно там, только иногда захожу. И сам, собственно, публикую редко. Сейчас я вот за последний, там, наверное, год, сколько, там, два или три видео все выложил вот именно в виде статей, а остальные просто в дневнике. Лучшего, лучшего инструмента канализации я, по крайней мере, сейчас в Рунете не знаю. То есть, если я согласен. Сейчас придется с нуля, с нуля. Я, я правильно понял, что, ну, я так догадываюсь, да, что, видимо, в прошлом у вас нету ни там тяжелого, разрушенного брака, ни там детей оторванных вообще, ни, ни там отобранного имущества, ничего этого не было? Нет, у меня ничего этого не было, да, поэтому, наверное, градус, градус ненависти, да, таким высоким не был, может быть, как у людей. Да, я вообще, в принципе, по характеру человек мягкий, поэтому я не думаю, что там стал бы намного злее. Хотя, кто знает, кто знает. Ну, по поводу маскулиста я хочу сказать, что я целиком согласен. Вот чтобы кто ни говорил, но это ресурс такой, то он центральный, однозначный для русских, для российских мужчин. Это очень, важ, очень важный ресурс, потому что на ну, теории какой-то, да, там, или место, где люди бы спорили и рассуждали, вот именно о корне проблем, да, не то, что там, Вообще вот просто там собирали бы какую-то гадость там о женщинах или еще что-то. А где бы люди искали корень проблем, да, и где бы человек, вот россиянин, мог бы узнать о том, что существуют проблемы от природы или от культуры, да, потому что это очень легко. Вот все говорят там, начни с себя, да, и это очень легко же говорить. И люди на самом деле, и так мы все, не все себя любим очень сильно, да. А когда тебе еще говорят, начни себя. И, конечно, начинаешь копаться в себе. И, или обвинять отдельно взятую, отдельно стоящую женщину. Но это же не решит на самом деле проблем. Да? То есть нужно понимать, что есть проблемы более общие. И именно об этом расскажет, наверное, только мускулист. Я аналогов там, на скидку даже назвать не смогу. Единственное, что э, не хватает в мускулисте, да, но об этом много говорили. вот Перед тем, как мне уйти, достаточно много говорили, что... Мол, мы об одном и том же разговариваем, да, из статьи в статью одно и то же уже все все это по сто раз слышали. Давайте больше про развитие, про досуг мужской, да, про работу, э, про какие про то, как жить дальше, да, с, с нашим знанием, да, после красной таблетки. Э, не знаю, что с той поры было сделано на москулисте, да, но в тот момент, когда я там еще подписывал, почитывал, в тот момент этого не хватало. Вот таких ресурсов мало, но надеюсь, что будет появляться нож ну, сейчас, мне кажется, так вот, ну, ввести какой-то большой ресурс с нуля, это будет, ну, это почти невероятно будет. Мне кажется, я, я больше верю в какое-то перерождение маскулиста, возможно. Я думаю, может быть, даже все верно. Я думаю, что, наверное, даже не то, что перерождение маскулиста, а то, что э, точка зрения, которая сейчас в мужском движении варится, да, она, может быть, выйдет и станет мейнстримом, но не мейнстримом, но более распространенная и уже с одного ресурса пойдет на остальные. Какой-то толчок она уже дала, мускулист дал, какой-то толчок вот этой точки зрения, которую исповедует МД. Вот, и она пойдет в люди, в народ. Может, так это все будет работать? Собственно, это одно из фундаментальных свойств МД, особенно на, там, ну, скажем так, после точки гнева, да, что у него нет никакой единой консолидированной линии, там нет линии партии, там, собственно, начинается светвление, и это в том числе, ну, работает на дравление. Почему? Большинство, кто сейчас вот есть, там, допустим, самостоятельные точки на Ютьюбе с большими просмотрами, это люди, которые в какой-то момент оторвались, и они, ну, большинство из них, я так понимаю, через маскулист прошло, Какое-то время они там жили, потом пути там по разным причинам разошлись, и они ушли в самостоятельное плавание. Думаю, да. Ну, я очень мало таких авторов смотрю, знаю, смотрю, это самые такие известные люди, вроде Олега Новоселова, <сёк> Михаила Нестерова. Несколько Мектау каналов, но там контент, ну, я, честно, давненько не смотрел, потому что даже не знаю почему, потому что у меня своя насыщенная жизнь, и мне просто. Ну, в принципе, интереснее даже самому до чего-то доходить. Интереснее самому что-то по новых заново строить. И поэтому как-то отошел вообще от, от того, чтобы смотреть за ребятами с, с маскулиста тех, кто оттуда вышел. Это своего рода больница отделение травматологии. Ну, никто же не лежит там с переломом вечно в травматологии, да? Ну вот ты попал в нее, гипс наложили, с ним их сделали что-то там вправили, вот какое-то время ты как бы мучаешься с болями, там с обезболиванием и ковыляешь на костылях. Но это же не навсегда. Должна наступать какая-то следующая фаза. Вот мускулист, он так уж получилось, да, что вот, ну, люди, я говорю, собираются на второй фазе, которая гнев. Ну, просто потому что она самая громкая и самая болезненная. Вот тут люди начинают действительно искать, а что же мне делать, а как мне все это теперь переваривать. И вот эта вот фаза Red Pill Rage. Ну, у многих это и смешивается, то есть у них сначала наступает, например, какое-нибудь там переломное событие в жизни, потом осознание от этой Red Pill Rage. Бывает наоборот. Да, безусловно, от этого никуда не денешься. Я думаю, что даже у человека, который вообще не знаком с красной таблеткой, да, или который уже давным-давно э, в движении, да, все равно Rage, да, гнев, от него никуда не денешься. Там люди гневаются друг на друга. И на друзей, и на родных, и на женщин будут гневаться, и, конечно, там что-то будет аукаться, никуда от этого не денешься. Нужно учиться с этим жить, нужно учиться жить в том мире, в котором мы живем. Ну, вот, в общем-то, вот, вот самая основная тема, самая интересная, на мой взгляд, даже это не тема, а темы, поэтому очень интересно вот ваш канал, например, смотреть, да, потому что там взгляды очень интересные, ну, своеобразные, да, то есть я на «Маскулисте» такого не встречал в мейнстриме опять же интересно очень по размышлять о каких-то глубоких психологических штучках да? посмотреть интересно посмотреть обзоры какие-то слышать что-то о новых фильмах и книгах о новых людях наверное за этим будущее а по поводу маскулиста еще хочу отметить что вот но ну очень но ну слишком часто я не знаю почему это но слишком часто говорят что там, там много нитя да собрались ноющие мужики и вот, честно, не хотелось бы э, видеть этому подтверждение, да, вот, то есть, людей вот в этом состоянии, да, когда они там не могут употребить слово «женщина». Обязательно нужно какие-то эвфемизмы оскорбительные для этого использовать. Ну, не очень бы хотелось, если честно. Хотя, наверное, от этого никуда не денешься, я не знаю, вот вам как кажется я к этому отношусь как к маркеру фазы определенной. Либо если уже как бы видно, что у человека явно ну, фаза прошла, то есть он выбрал некое направление, ну выбрал человек, вот не знаю, там джедай может выбрать темную сторону, и светлую, да, Темная чуть-чуть легче, да, в нее легче свалиться. Светлая сторона такая, все время нужно держать себя, удерживать такой баланс. В то же время, все-таки, с одной стороны, да, и там, мне как и бывшему, и действующему иногда автору мускулиста, с одной стороны, как бы мне сложно, что мне, например, там на сторонних ресурсах, ну и наша тема далеки, они не понимают вообще о чем это все. У них такая тенденция все мазать одной кистью, да. Типа вы вот все оттуда, а там все одинаковые. В общем, понятно все, кто вы там все. То, что там на самом деле люди с разницей там десятки лет между разными фазами находятся, это никому не интересно. Как бы им важно метку тоже повесить быстро, так как, вот, как там, мужчины вешают метку бабы или там бабьи, также точно и вешают метку там мужики или нытики там, или лузеры, неважно в общем, то есть им тоже им тоже нужно быстро промаркировать, это тоже такой подход. Mm -hmm. С другой стороны, все-таки я говорю, я к этому отношусь как... Это функциональная необходимость. А как еще? Ну, как? вот Это все равно, что, не знаю, опять же, зайти там в отделение травматологии, сказать, что-то вы тут какие-то все это, у вас бинтов много, обезболивающего много употребляете, там, не знаю, ну, блин, ну вы куда зашли-то, собственно? Вы зашли в отделение травматологии, извините. Тут у вас этот ногу сломал, там, да, этот, там, еще что-нибудь. А вы Это Комаш Парина. Чего вы хотите, чтобы они сидели тут и философские книжки при вас читали? Нет, они будут, конечно, их читать через полгода, но не сейчас. Ну вот, к сожалению, Сергей, вот мне кажется, что здоровая такая критика, да, именно сайта маскулиста, она может заключаться в том, что люди уже давным-давно там, давным-давно сидят, то есть это не, не первые там недели две в травматологии. То есть я уверен, что я сейчас зайду и, и встречу там тех людей, которые, в общем-то, мне писали гневные комментарии, да, или ставили минусы под моими комментариями. И я уверен, ну, более чем уверен, что у них та же самая риторика останется. Если аналогию с больницей проводить, да, то в больнице-то человек поправляется, но если не поправляется, то его выписывают там все равно, куда, к родне. А с москулиста-то народ, я не знаю, не все же поправляются, то есть уходят, я знаю о некоторых, что людям да, людям стало легче жить, они действительно выбрали свое направление, получили ответы на вопросы. Но, опять же, они получили, мне кажется, в какой-то личной своей… Это какие-то личные ответы на вопросы. То есть в целом, у мужчин, в целом, ответа как такового нет, который бы им позволил перейти вот от стадии гнева, да, какой следующий, к принятию. Вот, то есть такого решения нет. После гнева следующий идет торг торг. <laughs> ну, вот хотя бы торговаться, начать, мне кажется, это уже конструктив. Я, я, я не знаю, как это должно быть реализовано. Я как-то фантазировал там каком-то из кастов, что, конечно, хотелось бы, ну, в идеале каком Да, если помечтать, то некий инструмент, там, сайт или что это должно быть, программа, там, сейчас вот Джоден Питерсон, например, он программу там разрабатывает, работы над собой, но она более общего характера, она не относится к мужскому движению. Как бы, с одной стороны, нужно давать людям эти фазы все прожить, потому что перескакивать их вредно, насколько я знаю. Я не глубокий специалист по психологии ни разу. С другой стороны, как бы, тормозить их в этих фазах тоже плохо. То есть, например, стимулировать к тому, чтобы какая-то определенная фаза поддерживалась ну, неестественно долго, тоже нельзя. А с третьей стороны, нет у них, как бы, стандартных промежутков у этих фаз. Они все индивидуальные. И у человека могут быть регрессии там, по каким-то причинам. У него еще какой-то случай случился. У него, например, был развод. После развода он как-то себя там привел в порядок. Там раз, и наступило, допустим, отчуждение ребенка, которому вроде все было нормально. И вполне может ну, регрессия начаться. Как это должно быть реализовано? Я, честно говоря, не представляю. Ну, мне виделось какой-то вот типа как бы слоеный торт, где человек должен попадать на некий как бы уровень, да, там уровень этот должен соответствовать некому, не знаю, там опроснику, в общем, некому некой диагностике входной. И дальше вот как бы плавать более или менее плюс-минус свой вот этот вот своя фаза, давать в ней поплавать, потом каким-то образом подталкивать к тому, чтобы человек все-таки ну тянулся ставить планку вверх, а не вниз. Ну а как это сделать? Это задача на миллион долларов. Я не представляю, как. Для, для этого, ну наверное, мне так кажется. Для этого нужно во-первых привлекать профессиональных психотерапевтов. Как, Какая-то интеллектуальная платформа там, с какими-то элементами интеллекта. Я не представляю, как это должно быть сделано. Да, но ну, психотерапевты, конечно, хороши, я думаю, что... То единственное, за что можно ручаться, да, чтобы помогло, если бы исчез вот этот дисбаланс между мужчинами и женщинами, вот тогда точно бы люди бы уже не имели никаких оправданий, те, кто сегодня, грубо говоря, еще в гневе, да, испытывают редкую речь вот тогда бы они никаких оправданий не имели. А поскольку мы живем в мире, где дисбаланс проявляется очень сильно, ну, у них, конечно, какое-то оправдание есть. Еще, может быть, это полумера, да, но мне кажется, что помогло бы умение, да, понять причины, да, вот именно этого, причины дисбаланса, да. Вот в Миктау, да, я так понимаю, что патриарх, неопатриархалы уже, в принципе, ничего там не стараются дальше объяснять, да, то есть по мнению неопатриархалов мужчина и женщина вот созданы разными, но для того, чтобы гармонию вот эту достичь, нужно обязательно насилие над женщиной, да? нужно обязательно институты принуждения, там и, т .д. и т То есть с точки зрения Мектау, мне кажется, есть возможность пройти дальше, да, то есть объяснить Каким человек призван быть, каким человек создан быть может быть без принуждения. Я, например, верю искренне в то, что человек по природе, ну человек как общность, да, не то, что там отдельно единица. Человек как общность – это довольно такая дружелюбная, ну дружелюбное такое явление, в принципе, любвеобильное. И я не считаю, я вот помню, записывал видео «Она тебя не полюбит», да? И э, там вкратце э, посыл видео в том, что женщина по природе своей да, относится к, к мужчине как к вещи, которую можно использовать, да, и то, что природы же мужчине вот эти все эти и т.д. даны, чтобы он, как наркоман, да, на, на это все поддавался и ну, становился жертвой. Посыл видео в том, что мужчина от природы обречен быть жертвой. да, и Единственное, что мы можем, это уйти от этого в своей жизни, да, там, попытаться, потому что это очень… природа всемогущая, всесильная, а человек очень слаб. Но я, честно говоря, вот это видео сделал, и я еще, когда я переводил его, я еще тогда начал думать, что ну нет же, ну я же вот лично знаю, как, например, страдают там, за любви женщин. Я лично знаю, там, ну что на самом деле здесь больше баланса на самом деле. То есть не такой простой вопрос, что вот мужчина жертва, а женщина Такие, ну, не хищники, пускай, ну да, но ну, хищники получается. А если бы кто-то смог объяснить, рассказать, да, вот, доказать людям, что ну, на самом деле мир не такой злой. Вот мне кажется, это было бы лучшим, лучшим лекарством, антидотом от вот, этого Red Politia. Мне тут, честно, мне кажется, это как-то звучит, по крайней мере, довольно утопично, потому что я сторонник, ну скажем так, теории почти заговора, да. Я не думаю, что в нынешнее стечение обстоятельств, оно случайно. Я думаю, что это направленная работа, многолетняя, может быть, даже столетиями, которая делалась там. И нынешнее положение вещей – это не какое-то там, я не помню, кто из писателей приводил такую аналогию, чтобы посмеяться над сторонниками теории эволюции, говорил там, вот смотрите, плывет пароход по морю, там музыка играет, люди танцуют. Давайте предположим, что он самообразовался из воды там, да, за миллион лет. Вот Он самообразовался и эволюционировал. Теперь это пароход с музыкой. Ну, Понятное дело, что он не мог эволюционировать. Да? Также и это тоже. Есть, там, есть другая аналогия. Люди, которые против самозарождения жизни выступают, они говорят так, что считать, что жизнь зародилась сама, это считать то же самое, что считать, что там по самолетной свалке пронесся смерч и в результате остался полностью готовый к взлету и заправленный лайнер. Примерно. Вот я честно говоря, по крайней мере, с таким лайнером могу сравнить наши современные там системы. Там кодексы, все там нормативы, все институты социальные. Это вот такой лайнер. И я далек от мысли, что он просто собрался из-за смерти, который пронесся по свалке. Нет, да? А, соответственно, а я -то к тому, что, мне кажется, надеяться, что что-то сверху поменяется, не знаю, мне кажется, никогда этого не будет. Это так же, как вот, войны. Я недавно там касался тем войны. И, ее, в общем-то, противоречия ее с глубинными христианскими нормами. Но как бы на нас это спускают сверху. Мы можем как угодно возражать против, но нам это будет спущено. И гендерная война, я думаю, тоже во многом спускается сверху. То есть, как бы они могли бы работать на объединение, но по факту они работают на разъединение. И в этом смысле вот по поводу Патерхалов тут не так все просто, мне кажется. В ситуации, когда у женщины, скажем так, много свободы, да, вот там, ну, идеальный мир возьмем, что мы там вернулись в райские условия. Свобода ведь подразумевает ответственность за результат обязательно, иначе это не свобода. Либо ответственность, неответственность. Значит, женщина должна ну, в такой же, там, как минимум в равной степени, отвечать за результат. А отвечать за результат, это означает внутренний стержень. То есть опора на себя, моральная опора, там, там, физическая опора, то есть опора во всех смыслах. Вопрос, какой процент людей вообще, даже если не женщины, не брать, какой процент людей готовы иметь внутренний стержень? Да, у кого структура внутренняя, а не внешняя? Их процент -то -то маленький. Я боюсь, что здесь универсальное решение не сработает никакое. А вы знаете, Сергей, целиком согласен. Я целиком согласен. И почему я, например, не интересуюсь политикой? Потому что с Россией все понятно. Это, наверное, было понятно еще в X веке. Ну уж точно было понятно там, в средние века, да, при Иване Грозном, при Петре еще понятнее стало. И сейчас, ну, конечно, это мое мнение, я понимаю, может быть, кто-то верит в какие-то перемены, то, что волшебным образом они произойдут. То же самое с цивилизацией. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет, она однозначно развалится. Неважно от каких причин, да, будет ли это целенаправленное действие, либо это будет действие каких-то центробежных факторов, да, которые были запущены давным-давно и ну, сейчас развиваются, да. Однозначно все это погибнет, поэтому счастье, что у нас есть отдельная от этого всего жизнь. То есть мы люди атомизированные, это плохо, и хорошо одновременно, да, вот к счастью. Ну, конечно, мы никуда не денемся там от э, войны и от э, войны, ну, настоящей, там, и от гендерной. Никуда не денемся, но ну, где-то приныкаться в какой-то тихой бухте. <laughs> бухте, я думаю, есть возможность у каждого пока. Кстати говоря, я вот не думаю, что у России есть какое-то особенное положение плохое. Что, судя вот по законам, по крайней мере, из того, что я знаю, то западные страны еще впереди по многим пунктам от нас. И, собственно, в этом смысле мы мало чем различаемся, если брать вот фундаментальные основы. Мы смотрим какой-нибудь документальный фильм, написанный там и снятый про США. Но он смотрится, в общем, как вполне его можно было снять здесь. Ну, чуть-чуть были бы другие обстоятельства, чуть-чуть другие люди, там немножко другие случаи. Но в целом, абсолютно такой же беспредел. И я так понимаю, рождаемость в США сейчас тоже приближается к нашей. В Европе давно уже у нас сравнялось, даже мы, наверное, обгоняем некоторые страны. Я не думаю, что тут какая-то глобальная политика, мне кажется. Да, нет, я имел в виду не, не, не гендерные, а, знаете, эти все неположения между полами, да, ни борьбу, ни отношения. У нас, может быть, действительно еще все не так плохо, как там на, на остальном Западе или как на Западе. Может быть. Я имел больше в виду вообще историческую судьбу да, страны. Закрытость. Такие тенденции, которые давным-давно да, в России. Там, разобщенность людей из-за того, что территория огромная, они колонизованы совершенно. То есть какие-то такие штуки, да, не касающиеся мужчин и женщин. Исторический путь. Думаю, что на Западе, конечно, мужчинам, наверное, часто сложнее. Не знаю, я, честно говоря, что вот такого ну, можно радикально нового сказать про МД. Как бы те, кто внутри этой системы, они и так знают, что тут не так все просто, не так все однозначно. Те, кто снаружи, они никак не обращали внимания на эти детали, так и в общем и не обращают. МД уступает таким именно, бы сказать, протезом, что ли. Одна из причин, почему мне так нравится ОМОН-РА именно, вот я именно так люблю мужчина. Я? Да. И именно так мужчин воспринимают, что вот фактически им там в раннем возрасте, грубо говоря, отрезают обе ноги. Одну ногу можно назвать там условно психологией, все, что с психологией связано, а вторая ну, – внутренним стержнем, опорой на внутреннюю основу. И вот всю остальную жизнь человек действительно надевает на себя какие-то вот эти протезы, которые общество им всем выдает, и начинает изобразить из себе настоящего человека. Действительно нужно, чтобы на них научиться танцевать, нужно действительно прыгнуть выше головы. Но все это в целом, мне видеть, с каким-то каким одним извращением, какая-то машина по такому промышленному калечению людей. Вот МД выступает в этом смысле такой ну, как бы системой ну, не знаю, реабилитации, что ли. Мне кажется, МД очень похоже на, на феминизм. Да? Конечно, там есть разница. То, что женщины, например, там, по мнению мужчин имеют больше прав, а мужчины уязвлены а в остальном разница на самом деле не такая большая. То есть феминистки объясняют какие-то проблемы, да, ну, которые тоже есть у женщин, естественно. А какие-то проблемы объясняют там, вот с гендерной точки зрения, пытаются каким-то образом решить, да. Мужчины точно так же, но я убежден, да, ну, опять же, нечем больше аргументировать, кроме моей веры, то, что в мире возможна гармония, и боинги действительно просто так не собираются там, Я считаю, что. А, силы, которые друг от друга стремятся, они в разные стороны, да? но они не могут нас к этому консенсусу, к этой гармонии привести. Я поэтому, мне всегда, я когда на маскулисте листе был и сейчас, мне всегда хочется найти какой-то компромисс, да? не вернуть все назад, как под, патриархалы предлагают, а хочется найти компромисс, которым мы сможем в будущем жить. И в этом плане сейчас МД вряд ли что-то может предложить. Ну, до достаточно вспомнить там последнее время своего пребывания на форуме. Ну, нет, таких просто предложений просто не было. Объективно, во-первых, этого сложно, да, найти что-то общее. А во-вторых, никто и не пытается, и вот это плохо. Касаемо феминизма, мне кажется, тут есть радикальные различия, я, я, я вот не могу с этим согласиться. Все-таки феминизм спускается, по крайней мере сейчас, да, это вещь, которая спускается сверху и имеет огромное финансирование, огромное финансирование, то есть какие-то неправительственные организации, какая-то куча там всяких, каких-то лобби-групп. Маша Арбатова, по-моему, до сих пор присутствует или недавно присутствовал в каком-то ну, совете по конечно, президенте, конечно. при президенте. То есть ну, такого близко нет ничего вообще даже. Безусловно. Близко. В этом плане, да, действительно. Я... И, за, и законы, которые вот сейчас принимаются, вот что мы последние там пару лет обсуждали, там был хоть единственный да, но закон, я не говорю, который также... вот на уравновешение Нет, ни одного. Конечно, я понимаю, что есть явление геноцентризма и явление андроцентризма как такового нет, да? Если мы предположим, если вот мы отвлечемся от того, что обществу, да, оказался более выгоден феминизм, и оно стало в него вкладываться, оно его выбрало своей движущей силой, да, когда-то, когда-то был период, да вот совсем, в принципе, недавно, когда женщина, на, ну, наоборот, были другие тенденции, по крайней мере, на риторике патриархальный такой можно сказать, андроцентричное, да, там все строилось, общество развивалось. Но это же явление все равно одного порядка, вне зависимости от того, куда сегодня качну май. Это силы, которые стремятся друг от друга, это идеологии, которые объясняют все с каких-то своих там, эгоистичных позиций. То мужчины хотят доминировать, то женщины хотят доминировать. В этом-то они очень похожи. Я, кстати, вот совершенно не уверен, опять же, что, вот, например, как бы не относиться там, к патриархалам или сторонникам вот этой традиционной системы, лучше вот чем их трудно сравнить это с эгоистами, мне кажется, наоборот. Мужчина был настолько вот, ну, расходным во всех смыслах, то есть и даже за пределами там, армии и так далее. То есть просто вот как бы, человек, который обладает правами на все, он автоматически отвечает за все. Но это как бы просто логично следует. Понятно, почему, например, Карен Строган приводит пример, что женщина не платит, не платит налоги, ее муж за это отправляется в тюрьму. Это ну ре реальные, вот так законы работали. Это называется кавертура, и это понятно, то есть, соответственно, тут ну, как бы есть некое равновесие. То есть человек, который хочет все все права, он автоматически должен на себя взять все обязанности. Знаете, Сергей, если бы, например, можно, можно было там, например, женам разрешили нас, например, бить, а ну не не нас а мужей, <смех> разрешили бы, например, бить мужей, или если убили случайно, там как-то мягко наказывали? вряд ли бы кого-то успокоило или кому-то бы послужило утешением то, что, например, там послабление в налогах вместо этого дали, понимаете? Лично несвобода, ну такая штука, которая ничем не компенсирует. То есть наличие над тобой какого-то начальника, твоя вот сервильность, да, то, что ты в положении вторичном, сложно чем-то компенсировать. Ну, мое убеждение вот такое, что не должно. Ну, я не, не, не считаю, что нужна иерархия в этом мое расхождение с патриархалом в основном. По крайней мере, уж в чем точно нельзя им отказывать, да? в том, что такая система очень долго просуществовала. А сейчас вот все, что мы придумываем, сети, да, даже самые, скажем так, свободные варианты МакТау, которые, ладно, многие уже и не считают mm -hmm. это МакТау, бог с ним, когда есть долгосрочные отношения, там дети, семьи и так далее, проживет ли все это, сколько оно проживет, сможет ли она просто воспроизводиться, само себя воспроизводить и сколько поколений она сможет себя воспроизводить – большой вопрос. В этом смысле, вот, с чем точно нельзя спорить, так это со стажем. Какая бы там плохая система ни была, патриархальная, у нее огромный стаж. И все, что мы сейчас имеем, вот, ну, то есть мы дожили до этой точки благодаря этой системе. Как далеко мы проживем вот на этих новых рельсах, каких-нибудь, неважно, будь то равноправие там, или феминизм, возможно, что нисколько. Потому что никто не проверял эти системы, они вообще воспроизводиться могут. Ну, я специально этот вопрос не исследовал, да? но, насколько я знаю, например, в том же Китае э, до сих пор существуют прелимина с матриархатом, но ну, воспроизводится ничего нормального. Там просто нет иерархии как таковой, там просто нет субординации. Но мне про это попадалась книга, мне посоветовал, кстати, один из э, читателей «Маскулистов», он еще передо мной оттуда ушел, удалил аккаунт, к сожалению, если будет смотреть, пускай напишет обязательно. Книга "Секс на заре цивилизации" немного название немного не отражает книги. Автор это женщины… Это про секс и доун, который. Да, да, да. Я секс знаю, на заре да. цивилизации, ага. Авторов двое: женщина-антрополог и мужчина, по-моему, то ли историк, то ли биолог. Я не могу сейчас точно вспомнить. Вот они очень много описывают первобытных племен, ну или племен с первобытными нравами где вообще в принципе, вообще совершенно другая парадигма, не такая, как, грубо говоря, как мы привыкли видеть, обязательно там строгая иерархия в племени, обязательно на насилие, обязательно на какие-то порядки. Да, в принципе, нет, жили без этого, не до сих пор живут. Другое дело, как мы туда вернемся, как вернуться человечеству в этот рай, где все были равны, да, где еще не было такой частной собственности, где не было множества поводов для ссоры, для войн, да, если такой период был, конечно. Ну, неизвестно, наверное, это дело не ближайшего будущего, к сожалению. Честно говоря, мне сейчас вот как контр мне вспомнилось, э, по-моему, маршал Маклюин разбирает миф о... Ну, там несколько мифов разных, он любит на них там всякие показывать штуки. И разбирает миф про аргонавтов. Конкретный эпизод, значит, где Ясон се сеет зубы дракона. Не помню, кто из нашей интеллигенции сказал там, мы сеяли зубы дракона, собрали у урожай блох. Так вот, Маклюин там на полном серьезе аргументирует, что зубы дракона – это символическое изображение алфавита, фонетического алфавита. Почему это именно зубы дракона, а не чего-нибудь другого там зубы? Потому что благодаря письменности, особенно фанатической письменности, стало возможным вообще организация крупных, крупных систем управления. Армия, в частности, да, и государственные структуры, они во многом завязаны на носитель, чем мы, собственно, оперируем. Тексты племя, племя оно, оно оперировало, скорее всего, на принципах «все знают всех» и письменности нет. То есть это, грубо говоря, те, кого ты знаешь лично и с кем ты устно знаком. Так же, как про Афины, про демократию. Постман уже приводил пример, что чем принципиально отличались выборы демократии афинской от нашей современной, что тот, за кого то голосовал, ты его лично знал. Это принципиальная разница. Если мы говорим сейчас про современную там, общество, когда счет от людей идет на миллионы, я так понимаю, что вот эта связь все со всеми, она никогда не будет. То есть К тому, что иерархия является неким имманентным свойством просто больших сообществ. У меня такое подозрение. Однозначно совершенно. То есть я не могу вспомнить сейчас у кого, но то ли у антропологов, то ли у математиков есть убеждение о том, что э, есть работа какая-то, которая посвящена тому, что э, человеческие вообще все, ну, не институты, да, но ну, можно и так сказать, наверное, они перестают работать после того, как э, племя превышает 100 человек. Больше 100 человек – все. Уже не жди там ни демократии, ни какой-то обратной связи, от народа к власти и т.д. Да, мы можем существовать только как нечто такое искусственное, техно технократичное, но почему мы должны к этому стремиться, почему мы должны думать, что ну, все, теперь мы должны выбирать только между патриархатом и матриархатом? Но не будет уже, мне кажется, ни того, ни другого. То есть есть какая-то власть, там, грубо говоря, капитала там, или еще чего-то, ну, не власть же женщин, правда, но ну, вот говорят у нас матриархат. Да неужели у нас матриархат? Да нет. У нас власть непонятная, дворья, можно говорить охлократия там, там, или еще, клептократия, там, что угодно, но ну, ну, никак не матриархат. Просто у нас болезненная тема, да, то, что там женщины сейчас посильнее нас, например, вот мы так и говорим. А на самом деле нет, у нас совершенно другие проблемы, совершенно другие враги. Нет, собственно, то, что на верхушке стоят не женщины, я думаю, с этим мало кто поспорит, это и так все знают. что Кто, кто собственно, феминизм развивает, его что, его что женщина развивает, что ли, в конечном счете, его развивает Конечно. капитал. Но, но архии, в очередной раз сказать, я тут, честно говоря, лишний раз упомяну, что ну, в меру моего знания когда говорят «матриархия», и подразумевается, что у кого власть, это неправильное прочтение слова «архия». Там два главных признака – матрилинейность и матрилокальность. Да, безусловно, безусловно, да. Просто к тому, что оба эти признака, они у нас в прямом наличии. Не важно, что у нас там весь парламент из мужчин состоит, не важно, что у нас там президент мужчина, и все, что во властных органах, выше среднего должности, все мужские. Но под этим двум ключевым признакам это чистый матриархат абсолютно. Угу. не женщин наверху, ну, а это и не требуется, в общем, видимо. Это очень хорошо, что вы сказали, что вот матриархат мы неправильно понимаем, однозначно неправильно, да, то есть у нас он в таком вульгарном понимании, это именно вот привилегированный слой, да, а на самом деле, как наследуются дети, что там еще, не знаю, второе послышал, <рели> Второй второй кажется, Матрилинейность что... матри это матри отслеживание матри родовой линии по женской линии. То есть у нас, как бы, медицински гарантированно только женская линия. Мужская ни ни <sitzen> никем <sen Jeez> не гарантирована. И, и все-таки я вот мне, мне, я тогда вот теряю смысл сам термин. То есть, ну, мне не интересно, там, грубо говоря, там, куда уходят дети, да, у меня своих нет, ну. Но... То, что люди остаются без, без возможности участвовать в их воспитании, да? А если бы женщины оставались без такой возможности? Я не знаю. Как бы не вижу смысла, честно говоря, в этом термине его упоминании. То есть вообще термин искусственный ничего не отражает. У нас, ну, как по мне, да, проблема не в том, что женщины там чаще суд оставляет детей с женщинами, да? Проблема в том, что нас разделяют, вот, людей. То есть, нашу вот плоть, это человечество, да? Ее просто разделяют, из этого черпают жизненные силы какие-то другие институты. да, там. Вот в этом проблема. То есть какие бы законы ни приняли, либо развитие остановится наше, что не очень-то хорошо, либо их никогда не примут, потому что вот придется всю эту систему разломать. Вот. То есть проблема в этом. Проблема в том, что у нас нет решения какого-то, ну, на мой взгляд. Я вспомнил шикарную совершенно иллюстрацию. Я потом, когда буду монтировать, я ссылку вставлю в угол. Вот на это место есть ролик. Такая, ну, и яркая демонстрация. Я думаю, что это во многом вот моделируется отношение, как бы власть. Ну, власть как целая, единая, и мужчина и женщина. Вот опыт, клетка с двумя обезьянами, обезьянам заставляют какое-то их действие выполнить. Там они все дрессированы, что они должны какую-то кнопку нажать или У -у -у. там груз поднять, им выдают вин виноград. Вот они приучены, привычные клетки стоят рядом. Одна обезьяна выполняет, ей дают виноград. Другая обезьяна выполняет то же действие, и ей на глазах у первой дают ей не помню чего, но что-то что другое ей дают, что-то очень менее вкусное. И вот результат наступает мгновенно. То есть видно там буквально на третьей-четвертой виноградине вот эта обезьяна вторая, которая делает то же самое действие, но получает другое вознаграждение. Она вместо того, чтобы съесть то, что ей дали, это же тоже что-то съедобное, она кидает это в того, кто ей дает то есть она просто отказывается принимать, это вот демонстрация врожденного чувства, ну, справедливости, что ли, да? Она такой... да? ну вот хороший пример, но на самом деле прям замечательный. То есть мы-то две обезьяны в клетке, над которыми кто-то потешается, вот в чем проблема. Да, но, но просто для обезьян-то эту проблему никак не снимает. То есть если условно сказать, что вот это виноградина, это там, ну, допустим, некие социальные блага. Они могут в разное время для разных, для мужчин и женщин разные вещи представлять. Там для кого-то дети важнее, для кого-то... Женщины многие считают, что их изолируют от высоких заработков. Да, обезьяны я, я... могут, кстати, решить этот, эту проблему. Не В знаю. Как, ну, как, как же? Они... они же могут обменяться. <смех> что, что хочется одной, что хочется другой, там, богорали. Да даже если вдруг они бы задумали такое, можно их лишить этой возможности, можно их сделать между ними непроникаемую перегородку. То есть видно будет, а передать нельзя. <смех> это, это вопрос того, кто опыт ставит. <смех> да, безусловно. Другой ну, вопрос. Взлом, что что, что в этой ситуации вот реально делать? То есть получается, да, что нужно вырабатывать... То есть это некая игра, какая-то из моделей задачи двух заключенных, да, вот эта, которая множество решений имеет. То есть фактически два человека должны сесть и очень крепко подумать. И именно это в итоге и требуется. Да, в конечном счете ведь те, те, кто... Вот это вот речь прошел, и в итоге, как бы, смог, скажем так, договориться с женщинами в целом, да, и с женщиной какой-то конкретной, да, то есть установить с ней, скажем так, временный мирный договор. Да? Ну, там, в разной степени временности. Фактически, что это требуется? Требуется, чтобы два человека, ну, как бы, силой своей мысли объяли вот эту ситуацию, да, то есть посмотрели на все это со стороны, что да, мы там два зверя в клетке, над нами стоит некие там третье лицо. Если мы будем действовать на основе рефлексов, то мы очень быстро рассоримся. Это очевидно, да, потому что, ну, действительно, ситуация, она как бы провокационная. Она провоцирует на конфликт. Но для этого мы должны оба неким каким-то суперсознанием да, обладать. Что мы должны, во-первых, понять эту ситуацию в целом, во-вторых, договориться о каких-то там сверхправилах, каких-то уникальных в каждом случае. Фактически эти две обезьяны, в конечном счете, должны переиграть того, кто ставит опыты. Да, но, но это суперсложная задача и, в общем, не знаю, я даже боюсь фантазировать, как это может быть. Собственно, те, кто придерживается, например, традиционной модели, ну и там неотрадиционные модели, особенно когда речь идет про мужчин и женщин, которые встречаются там на форумах там, или на роликах определенных. Мужчины, которые эти традиционалисты и женщины говорят, да, вы все правильно говорите. Вот. То есть они установили некое суперправило, да, которые превышают, выходит за грань нашего правового поля. Как бы они играют некую, ну я это называю, ролевая игра. да, мы, мы типа играем, симулируем семейные условия, как они были, скажем, сто лет назад. К сожалению, правда, это все лишь игра. И она действует ровно до того момента, пока это не надоест любому из участников. После этого эта игра перестает действовать. Там могут собраться другие два человека, например, Мэк у которых, типа, или там свободные отношения вообще, да, то есть они об, об, вообще свободные. То есть вот их равновесие в том, что они договорились, что правил нет. Вообще никаких правил нет. Тоже равновесие. Но в любом случае это требует какого-то вот какой-то общей договоренности, каких-то сверхправил, которые работают поверх правового поля, и фактически работают они на что? Они работают на то, чтобы нивелировать вот эти вот неравенства, которые правовое поле делает. Я вот не очень запомнился эпизод в каком-то древнем ролике Карен Строган, она возмущалась, она реально прям возмущалась. Она говорила, представляете, говорит, я полюбовно разошлась со своим мужем. У нас есть общий ребенок. Я считаю для себя морально вообще неприемлемым даже у слова алименты даже произносить, не то что брать их. Но вы понимаете, закон так устроен, что мы не можем финализировать развод юридически, если там нет соглашения о какой-то уплате. То есть, как бы меня заставляют, я должна подписать некую там бумагу, да, по которой я должна получать энную сумму денег. И нет никакого способа это юридически обойти. Никакого вообще. Как бы ты ни был против. То есть нельзя отказаться, нельзя там сказать, что там мы договоримся на словах, нет. То есть закон говорит вот, мы выступаем на стороне ребенка, мы должны ему гарантировать, что его права соблюдены. То, что это противоречит вашем матери и отцу, вашим моральным убеждениям, никого не колышет абсолютно. Это нас не волнует. А государство выступает, на самом деле, в конечном счете каким как бы суперпатриархом, но вот таким. И как то, что Олег Новоселов называет, как он называет, суперсамец, да, у него такой термин есть. Чуть не помню, да. Но, ну, ну вот, короче, государство, которое выступает как бы вожаком, да -да -да. сверхвожаком, как-то так. Да, да. по-моему, что-то такое. Оно определяет, на самом деле, то есть мы получаем такие как бы домочадцы в этом вот. Все равно оно, в конечном счете, патриархальное, да, потому что на вершине где-то там мужчины какие-то стоят, только эти патриархи – это не мы. Да, безусловно. И не женщины. патриархи, да, это некое делегирование. Этот вот суперсамец, да, он говорит, что ты обязана подписать бумагу против отца. Хочешь ты, не хочешь, никого не колышет. Так что, как мы его не спрашиваем, хочет ли он в армию, мы его все равно возьмем. Это наша собственность. Также мы и тебя не спросим, хочешь ты подписаться с ним или не хочешь. Мы Это, это мы будем решать, нет, не вы будете решать. Вот. Да, безусловно. Но, ну, это опять же вопрос цивилизации. На нашем уровне, там, где мы сейчас живем, Цивилизацией, власть в ней в каждой из отдельно взятых стран, да, хотя страны на самом деле тоже фикция вот, в определенном смысле. Вот власть, элита, что там еще, какие-то институты, они все давно утратили свою первоначальную суть, да, которая, наверное, когда-то была, мы даже точно не знаем. Вот и сейчас. Если человек хочет жить, и человек хочет жить по-человечески, да, как вот эта женщина со своим супругом, им нужны именно что-то помимо тех формальных структур, да, нужны какие-то собственные решения, и, может быть, какие-то свои собственные структуры. Честно, я не знаю, что возможно сделать. Может быть, в нашем, на нашем историческом периоде, может быть, ничего. Но это не значит, что нужно хвататься за решения, которым тысячу лет. Интересно, вот хиппи, да, вспомнить, хорошие же у них задумки были, а не взлетело, ну потому что нельзя жить и быть современным человеком и жить одной ногой в архаике, поэтому, ну не прогнозы, конечно, для тех, кто пытается сегодня жить помимо государства, да, или договариваться мимо государства, мтдтп. Ну а как, а как по другому? По другому никак. Либо ты отдаешься в лапы власти там, да? существующей формальным всем этим штуковинам, всем этим институтом. Либо ты хоть как-то барахтаешься. Я, ну, я думаю, что лучше уж барахтаться, лучше уж мечтать. Это, по крайней мере, можно рассматривать как таблетку от Red Pill, Rage. На самом деле, кстати говоря, я вот где-то в каком-то тоже видео фантазировал, что в принципе таких стандартных как бы, контрактов могло бы быть несколько. То есть, вот, я не считаю, что, например, общество обязано э, иметь единственную возможную модель брака. Вот мое мнение, что нет такой обязанности. Она могла бы быть разная. М могла бы быть такая модель, где, скажем, модель ультрапатриархального типа, то есть, где реально вот женщина и дети переходят в собственность мужчины, в обмен на соответствующие обязанности, естественно. Я думаю, что нашлась бы нашелся бы спрос на это и среди женщин, и среди мужчин. Нашелся да. бы, да. Ну, что... Мне это, конечно, кажется немножко патологичным, но это мое, моя точка зрения, да. Но я думаю, что на самом деле и со своей стороны нашлись бы какие-то либеральные общины, да, где брака бы не было как такового, а отцом ребенка там считался бы, там, грубо говоря, старший брат э, их матери. Ну, как это вот в той же книге описано у Косилье Жета. Так у нас по факту, в общем, это одно из свойств. Я тоже об этом говорил в одном из там детских видео. Почему у нас мужчины с женской линии ближе к детям, чем мужчины с мужской линии. Это одно из свойств матриархата, потому что родство по матери можно установить. Ну, как бы оно подтверждено. Соответственно, вот, родной брат матери, да, он гарантированный родственник, а человек, которого называют отцом, не знаю. Никто в древнем обществе-то не знает. Ну, Сергей, а по сути, ну что мужчину э, злит, чем мужчина недоволен, да, когда он остается без детей? То, что у него нет возможности воспитывать, то, что у него нет возможности видеть своих детей, да, ну не больше уже. Если мы говорим о, об, о тех группах, да, малых, где там до ста человек, где вообще там, но ну, не было родительства и не было семьи как таковой, например, да, то есть общество было гораздо более бесформенным, что ли, да, то есть не было там, Семьи, ячеек, вот этого всего, что у нас там якобы должно быть. И родительство было распределенным. Сегодня дети в одной хижине ночуют, завтра в другой, да, также и мужчины. Они все участвуют так или иначе в воспитании ребенка. А у нас отцы-то часто, ну, даже без всяких разводов, они и так не участвуют в жизни детей, да? То есть это же тоже проблема. Как сказать, мы же знаем, что вся социализация идет через мужчину, да. А как раз отцовской фигуры в жизни современных детей ее очень мало, даже если отец есть. Вот в чем проблема. Ну тут опять это может быть приобретенные, а не врожденные. Конечно. Например, у этого отца, у самого может быть какая-то есть там травма линейная, и скорее всего так и есть на самом деле. Это не Безусловно, волна, но которая распространяется во времени просто и все. Конечно, конечно, не, ну, видите, как, э, у нас традиционно, вот, если бы мы на маскулисты рассуждали, там уже давно рецепт написал кто-то о том, что он воспитан, там, в матриархальном, там, вот, советская власть развалила, там, патриархальную нашу Русь и, естественно, коммунисты внедряли матриархат, и вот, мужчины все воспитаны при советском матриархате, там, и т.п., но нет, ну, проблема глубже, но не в матриархате проблема, то есть, как по мне, так, Первая проблема – это атомизация, Причина, если угодно, да, атомизация. Конечно, атомизация дала силы и дала энергию для развития цивилизации, но она же отняла вот эти нормальные родительские отношения, в том числе отцовскую фигуру. По поводу роли, то есть какую ценность для мужчины представляют дети, и, и почему она может быть так сильно различаться для разных мужчин? А мне кажется, тут детям относятся то же самое, что как э, слои пирамиды Маслова. Если мы берем некое архаическое общество, где реально есть проблемы выживания, и каждый ребенок – это ну, некий ресурс, который прибавляет что то семье. Ну, я не знаю, почему. какие то пастухи, какой-нибудь племя в горах Афганистана, ну, условно, где-нибудь. Это даже не важно, что они делают, может, они там опиумный маг собирают. Не суть. Суть в том, что каждый новый ребенок – это ну, источник какого дополнительного дохода да, для семьи. А у нас сейчас как бы, да, ребенок не является источником дохода, наоборот, он является расходной статьей, но он может удовлетворять другие потребности, да, там более высокого порядка по пирамиде маслов Потребности в самореализации, в любви, да, возможности влиять на будущее и так далее. Р для разных обществ это разные как бы, этажи. Грубо говоря, например, вот достаточно мужчине создать впечатление, что он плохо исполняет свои функции как кормилец, и это означает, что как бы, он недостаточной степени мужчина. И он может просто переключиться в голове, сказать, что ну, выбирая из двух слоев пирамиды масла, нижняя пирамида важнее, естественно. И он про себя решает, что значит, я должен сфокусироваться на добыче ресурсов. А воспитание детей, ну как бы это то, чем можно пожертвовать в такой ситуации. Банальное объяснение, как можно сделать неинтересным для мужчины желание возиться с детьми. Потому что просто это, ну, по его иерархии ценностей, это лежит выше там, по, по пирамиде масла И все, он занят выживанием. Когда он занят выживанием, он не будет заниматься самореализацией, скорее всего. Причем даже не обязательно, на самом деле, его опускать на этот уровень. Можно создать такое впечатление. Скажем, является ли там, ну, например, автомобиль необходимостью выживания? Ну, в городе нет. Но можно создать такую рекламную кампанию, что можно создать такое впечатление, что вот нету, например, условно, айфона. Не, аутрируя, но тем не менее. Создать такую рекламу, ему как будто iPhone относится к нижнему слою. То есть это необходимый уровень для выживания. Хотя бы возьми iPhone, да, потом уже мечтая о чем-то большем. Ну, может быть, да. Ну, опять же, мы вот об этом всем рассуждаем. Да, конечно, наверняка, да, есть какая-то потребность у мужчин в детях. Так или иначе. Потому что человек – это такое «животное», да, ну, «животное» в кавычках, я, конечно, «человек». Не хочется считать себя там, на одной ступени с животными словесными. Все-таки человек – это существо социальное, и все мы связаны там, незримыми нитями, и, конечно, и с детьми в том числе. И, конечно, это ненормальная ситуация, что мужчины вообще там, исключены из э, процесса воспитания. Другое дело, был ли он идеальным, этот процесс, ну, не то, что даже идеальным, был ли он, ну, в какой-то степени эффективным, что ли, я не знаю. Ну, про советское время могу сказать, что скорее всего. Что было там в Российской империи, я считаю, что тоже все было плохо. Я уж никак не идеализирую дореволюционную Россию. Ну, как я, честно говоря, думаю, что то же самое. Где, где бедняцкие семьи, там ребенок был прибыток, и как бы он учился делать что-то. И, скорее всего, естественно, с маленького возраста уже начинал где-то близко... Вообще, поскольку они в школу не ходили, да, то они как бы близко к родителям находились всегда. А сейчас в школе дети находятся гораздо больше, чем с родителями. Кстати, вот мы сейчас заговорили о, о детях, да, как о ресурсе. Но ведь раньше также и мужчина, и женщина, да, были друг друга ресурсами. Какая моя общая мысль, что человечество должно быть ресурсом, да, ну, вот, ну пускай это очень громко звучит. Человечество должно быть ресурсом для людей. Не то, что вот, вот вы мне, Сергей, там, чего-то даете, или вот еще кто-то, а вот... Ради чего мы вместе-то живем, ради чего мы друг друга терпим, почему мы, собственно говоря, там не разойдемся на разные лианы. Из этой общности хочется извлечь что-то полезное, а не то, что друг от друга требовать. Да? Хочется получить больше от коммуны, если угодно. То есть коммуну рассматривать как ресурс, а не нас снова. Мне бы хотелось больше кооперации, вообще от человеческой структуры. Ну, это, конечно, фантастика. Хотел про коммуну, процитировать по памяти. Это шикарная именно демонстрация различий, как мы понимаем. Мы коммуна, это имеется в виду как комьюнити, да? то есть сообщество. Ну, конечно, Сообщество, да, сообщество как его понимали люди вот традиционные структуры, э, скажем, там, 200 лет назад. И сообщество, как мы понимаем его сегодня. Это я постараюсь почти дословно воспроизвести. Это Нил Постман в своей лекции воспроизводит. Он говорит, обратите внимание на слово комьюнити, сообщество, что... Сегодня оно используется в значении почти противоположном своему изначальному смыслу. Значит, сегодня, когда говорят, что вы вступили в сообщество, подразумевает, что вы вступили в коллектив людей с похожими интересами. Традиционное понимание слова сообщество говорит о том, что это коллектив людей, которые не обязательно имеют общие интересы, но которые вынуждены согласовывать свои, скажем так, взаимные интересы и балансы для социальной гармонии. То есть смысл слова практически диаметрально противоположный. Хотя слово используется одно и то же. Вот. Да, безусловно, конечно. Ну что, продолжим как-нибудь? Если будет интересно слушателям, то чего вы нет? Хорошо. Пока, Жага. Счастливо.